Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жуниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня у нас очень интересная тема, которая касается достаточно большого количества людей, у кого тревожное расстройство. Это страх, что невроз никогда не пройдет. И очень часто сталкиваются такие люди с этой проблемой, что у них плохое состояние в течение дня. Соответственно, они все больше начинают бояться, что из этого не выйдут. То есть не выйдут из бессонницы, не выйдут из постоянных панических из тревоги, из симптомов и так далее. И вот здесь у человека происходит такое, с, как бы сфокусировка. Он фокусируется на том, что невроз не пройдет, и он в этом очень сильно убежден. И каждый день он думает о том, что он не пройдет. Но на самом деле это не так. Вот многим может показаться, что я боюсь только того, что мой невроз не пройдет. И казалось бы, нужно работать именно с этим. Но давайте мы с вами немножко проанализируем, почему вы решили, что у вас невроз никогда не пройдет. Наверное, потому что в течение каждого вашего дня и на протяжении каких-то месяцев, недель или может быть даже лет у вас есть определенные проблемы. Например, если человек все время плохо спит, это убеждает его, что его бессонница никогда не пройдет. Если у человека постоянная симптоматика, то он убеждается, что симптомы никогда не пройдут. Если у человека постоянно панические атаки на протяжении лет, то он убеждается, что они никогда не пройдут. И получается, что каждый ваш день, пока вы тревожитесь, у вас возникают проблемы со сном, симптоматика, ваши страхи, навязчивые мысли. И все это каждый день, как еще один гвоздь, вбивается в вашу голову, что невроз никогда не пройдет. И так и происходит. То есть представьте себе, что вы берете календарь календарь за 2021 год например и смотрите с 1 января и смотрите на все эти дни и получается каждый день календаря когда у вас был симптом был тревога были навязчивые мысли были панические атаки или были бессонница проблемы с аппетитом или уставляемостью вы этот день считаете подтверждением того, что невроз не, не пройдет, и получается ваша убежденность, что невроз не пройдет, с каждым днем календаря становится сильнее. И вы уже ни за что вообще не переживаете, кроме как за то, что ваш невроз никогда не пройдет. Вот вы и попали в замкнутый круг, из которого невозможно вырваться. Мы можем, конечно, разбирать ваши планы, что невроз никогда не пройдет. И если честно, я так достаточно долгое время делал. Но потом, когда я начал анализировать ситуацию клиентов и начал пытаться делать по-другому, чтобы получить эффект, ведь я все время пытаюсь повысить процент эффективности курса психотерапии, чтобы помочь не 9 из 10, а 10 из 10 людям, чтобы получить эффект в каждом случае. И я понял, что для тех людей которые боятся, что невроз никогда не пройдет, это вообще трогать не надо, потому что они боятся правильно. То есть, поймите меня, вот в плане того, что невроз никогда не пройдет, скорее всего, это единственное ваше правильное убеждение, сформированное на основе текущего жизненного опыта. То есть, если у вас постоянные симптомы и так далее, эти все проблемы каждый день на протяжении многих дней, вы делаете совершенно адекватный вывод, что это никогда не пройдет. Такой бы вывод сделал бы каждый человек на вашем месте. А значит, это не относится к проблеме с вашим восприятием. В этом вся соль. Мы можем долбить эти планы на будущее, что будет с еврозом, как быстро он будет уходить, но это ни на капельку не сдвинет ваше состояние, потому что эти убеждения верные. Если я не могу похудеть на протяжении 5 лет, то я боюсь, что я останусь таким навсегда. Если у меня что-то не получается на протяжении длительного периода, я убежден, что так будет всегда. Если у меня какие-то проблемы, которые усиливаются со временем, я боюсь, что это будет всегда, и они дальше будут усиливаться. И это правильно, что я этого боюсь. Но именно с этим нам и не надо работать. В этом весь секрет. Помните, я вам сказал, что каждый ваш день является подтверждением того, что в будущем невроз ваш не пройдет. А значит, для того, чтобы это убеждение уменьшилось или это убеждение испарилось, вам нужны Новые доказательства в течение каждого вашего дня, что невроз проходит. То есть представьте себе, что у вас, допустим, постепенно налаживается сон. И вы думаете, о, надо же, неделю в течение недели я уже сплю чуть лучше, чем на прошлой неделе. И здесь у вас появляется вывод небольшой, маленький, в который вы слабо верите, но все-таки, что невроз... Постепенно уменьшается или постепенно проходит. Или симптомы. У вас они ослабевают по степени, и вы чувствуете это улучшение, чувствуете его постепенно и понимаете, что раньше были симптомы сильнее, теперь они послабее стали. И здесь это дает вам такую надежду, что невроз пройдет. Потому что вы видите в течение каждого вашего дня какие-то изменения. Или ваша тревожность. Вы за что-то переживали, а тут хоп, и вы за что-то уже не переживаете. И вы думаете, надо же, раньше я за это переживал, а теперь за это уже не переживаю. И это маленькая доказательство того, что невроз проходит. И получается, что каждый день вы можете как собирать доказательства, что невроз не проходит, как и собирать доказательства, что невроз проходит. Но не надо обманывать себя, что вы сейчас типа такой о, я тогда начну сейчас в течение каждого дня находить доказательства, что мой невроз проходит. Когда на самом деле он ни хрена не проходит. Но недалеко вы на этом уйдете? Да недалеко. Вы не можете себя обмануть. В этом вся суть. Ваша задача сосредоточиться на результатах ежедневных. Если вы, вот что я делаю с клиентами в таких случаях, да? Мы перестаем думать о будущем, что невроз никогда не пройдет. И человек мне говорит, это самое мое главное переживание. Я говорю, супер. Хорошо, но давайте сосредоточимся на ваших текущих не таких главных переживаний, потому что из-за них в сумме сформировалось это большое. Человек начинает разбирать, как пройдет сегодняшний день, как пройдет встреча, переживает, что кто-то ему не позвонил, переживает за то, как он справится с новой задачей и так далее. И в какой-то момент у человека получается, что накапливается количество разобранных ежедневных событий, и каждый день у него сначала было 20 ситуаций тревожных в течение дня, плюс тревожный фон из-за того, что у никогда не пройдет, потом становится 18, потом 16, 14 и так далее, уменьшается степень этих реакций, сила этих реакций, частота реакций, за счет этого снижается симптоматика, улучшается сон и общее самочувствие. Все происходит постепенно, но на протяжении времени человеку легко заметить, что раньше у него симптомы были вот такие, теперь стали послабее, а какие-то вообще прошли. И вот таким образом разбираем ежедневные тревожные события, даже не такие значимые, как ваше большое переживание за то, что невроз не пройдет, вы начинаете менять свое состояние в течение каждого вашего дня в календаре. И благодаря этому в каждый ваш день, когда чуть-чуть какие-то изменения произошли, вы начинаете использовать как доказательство того, что невроз постепенно проходит. А это как раз в свою очередь позволяет убрать эту убежденность, что невроз никогда не пройдет. И за счет этого снижается ваш страх, что он реально никогда не пройдет. А за счет этого вы снижаете общий свой тревожный фон. То есть запомните... Мы не работаем с тревожностью, что страх, что вот есть, что невроз никогда не пройдет, потому что он адекватный, любой бы человек на вашем месте, скорее всего, бы за это боялся. Мы берем каждый ваш день, чтобы в нем убрать вашу тревожность, которая ситуативно возникает. Даже если у вас есть тревожный фон, вы можете чувствовать всплески тревожности. Именно с этими ситуациями нужно работать. Как только они сокращаются, улучшается самочувствие, Формируется правильное представление, что невроз все-таки проходит. Если понравилось видео, напишите свои впечатления, поставьте лайк, поделитесь, если хотите. И я жду ваших остальных вопросов в комментариях. Всем пока!